Приветствую вас! Меня зовут Дима Гухман, я коуч позитивных изменений, и сегодня мы поговорим про успех и женщину, про успешную женщину. И для того, чтобы раскрыть эту тему, я считаю, что нужно поговорить с женщиной, с успешной женщиной, которая знает, что же такое добиваться результатов и оставаться прекрасной и неповторимой. Ольга, приветствую тебя. Привет, Дим, привет, спасибо большое за такое представление. Ольга, автор курса «Успешная женщина». Сотни учениц получают мотивацию, знания и опыт, который позволяет достигать и жить в кайф. Ольга, предприниматель, как у тебя дела? Дима, у меня все прекрасно, все гармонично, волнительно, но живая. Наслаждаюсь. Очень люблю сейчас свою жизнь. Наслаждаюсь, что у меня получается, и каждый день для меня дорог. <связывая> <связывая> поделись, пожалуйста, хорошим, поделись тем, что дает тебе ресурсы, что тебя мотивирует двигаться вперед. Ой, это, наверное, такая жажда, я вот вечно какая-то голодная до всего, голодная, да, то есть раньше мне надо было что-то одно, допустим, хотелось жилья, красивые угу. квартиры, да, бизнеса, теперь хочется славы, хочется помогать, ну, помогать людям, мне хочется с детства, я такая была, еще прям вот родилась я уже всем хотела помогать но не просто помогать, услужливать, а вот как-то вот, как-то вот, вот как сейчас я делаю, а вот у меня так вот, хотелось мне так делать людям, вот нести какие-то знания, какие-то, какой-то опыт передавать, вот а ресурсы какие, но самый важный ресурс, это, я считаю, что это здоровье, это mm -hmm. физическое состояние, это, естественно, спорт, а вот здесь вот все, что чисто, свободно, понятно было, чтобы вот без всяких каких-то там тараканов, да, вот чтобы гармонии была. Вот, ты знаешь, вот я сейчас знаю, понимаю, что такое жить в потоке. Раньше я не понимала, как поток, что такое поток. Вот сейчас я прям в потоке. То есть я вообще ничего не делаю, чего мне не дает вселенная, не направляет, против себя не хожу. Вот настолько гармонично живу и Всегда наслаждаюсь вот все, что мне дает этот прекрасный день. Ольга, дорогая, знаешь, я решил здесь и сейчас пообщаться с тобой, потому что знаю твой путь и хочу поделиться им с нашими зрителями. Путь героини, путь той женщины, которая знает, что такое преодоление знает, что такое проблемы и их решения. Расскажи немножечко о себе, поделись, это так важно. Я всегда задаю вопрос, зачем мне такой сложный путь вообще, вот зачем? Но, наверное, зачем-то он мне нужен был. Ну, многие уже знают, у меня было очень-очень сложное детство. И, ты знаешь... У многих сложное детство, да, но они как-то, вот я смотрю, вот я жила в деревне, да, и, раз, ну, как бы родилась, да, и я из многодетной семьи, из неблагополучной семьи, и я дружилась с этими же детьми, там у них 8 у кого-то детей, у кого-то там, 5, у нас 5 детей было, да, у меня четыре родных брата. Но все играли, все как-то вот мы развлекались, и как бы жизнь как... Всем прекрасно, да? казалось, как бы, ну вот радовались. Ну, дети обычно радуются, если там что-то было. Но я почему-то всегда себя считала особенной. Вот знаешь, у меня иногда было такое сравнение. Я говорю, вот я, вот пусть это было, знаешь, ну, может грубо я скажу, знаешь, как бы на помойке, но я принцесса. Вот я реально росла вот именно там. И у меня всегда было вот такое ощущение, что я не с ними живу, что я выше, что я лучше буду, что я э, никогда не буду там вести плохой образ жизни, понимаешь? А вот откуда это, я пока сама не знаю, а, но вот, вот такое у меня было. И вот почему я начала говорить, мне было сложно а, жить с таким умом, я постоянно жила а, в в каком-то сопротивлении, в, в, в какой-то борьбе. Мне постоянно мозг куда-то двигал, а я не соглашалась с реальностью. Мне было вот эта нищета, вот эти вши, вот это вот лысая, я ходила до шестого класса, вот это вот одинаковая одежда в интернате нас ведут. Мне было... Я даже себе передать не могу, как мне было стыдно, хотя идут люди обычные, и раньше так, может, и другие же шли. Ржут, что-то идут, а я обращала внимание на этих людей, что они нас подумают. Вот э, у меня постоянно, вот, ну, как-то вот простудные, вот эти вот губы обветренные были. И э, когда вот я шла, в этом, знаешь, я прикрывалась платочек одевала, чтобы не было видно, что я, ну, какие-то у меня дефекты, да, вот для меня было это очень стыдно, что у меня эти вши, и вот, знаешь, я в полжизни на них потратила своих нервов, они как-то каким-то образом располагались по всему телу, и я до сих пор жалею себя ту, потому что когда я, допустим, приходила в гости, у меня были такие ситуации, а меня не хотели брать в гости, потому что я могла там кого-то заразить в шаме или, допустим, может что-то, ну, украсть, есть там, потому что, блин, я это детство какое-то такое сложное было, я постоянно в поисках вот голода была, да, и вот у меня чешется где-то, да, вот даже вот у меня были на тросиках вот эти вот в шее, я реально говорю, есть Или здесь, да? Я сидела, терпела. Я была ребенком, чтобы не опозориться, чтобы выглядеть хорошо. Я... Со мной многие не хотели дружить из-за этого, не пускали домой, но я очень общительная была. Мне важно было разговаривать с людьми. И я ходила по улице, если сидела какая-то бабушка на лавочке, а в деревне сидели бабушки на лавочках, я всегда сидела и с ними разговаривала. И вот я, наверное, всегда говорю, ничего не бывает просто. Может быть, вот от, от них я набиралась какой-то мудрости. Мне, кстати, в деревне звали Москва. Я сейчас в Москве, но смысл в том, что... Потому что я все знала. Я всегда все знала. Почему-то я собирала информацию. Вот это я сейчас только вспомнила об этом. Ты знаешь, вот откуда вот такая вот борьба была с собой я уходила в мечты я мечтала взять свою жизнь вот в свои руки ни от каких взрослых не зависит ни от воспитателей нет от учителей ни, ни от кого потому что я сама себе обещала что ты будешь лучше я тебя буду так баловать у тебя вот как только ты станешь совершеннолетней я добьюсь всего того чтобы ты была просто вот красивой успешной а, вот чтобы у тебя было все, вот все, что ты захочешь, и я тебе это дам. Вот я еще в детстве себе обещала это сделать. <с <с <с Ольга, дорогая, я слушаю тебя, и мое сердце наполняется радостью. Я хочу восхищаться твоим движением вперед. Скажи, пожалуйста, у многих есть определенные ресурсы для старта. Родители возможности, среда. У тебя не было ни того, ни другого. Что тебе помогало двигаться вперед? Как ты смогла стать тем, кем ты сейчас являешься? Ну, наверное, все-таки меня одарил Бог, это свыше такой именно характер. Потому что вообще э, истории, вот знаешь, я тоже не так давно о ней узнала. Началось с моего рождения. Каким образом? У меня мама, она как бы постоянно рожала детей. И она была младшей, как бы такой вот... И взрослые, вернее, ее старшие сестры, там, дяди, решили, что уже пятого хватит. А раньше были запрещены аборты. И моя тетя договорилась, она была председателем с, с главврачом чтобы сделали моей маме аборт мной. И ты знаешь, я хочу сказать, что вот я благодарна, конечно, очень своей маме. Вот этот вот характер, она говорит, как моя тетя уже рассказывала, она говорит, пришла, ее уже положили, но что-то у нее замкнуло, она говорит, вскочила с этого кресла и сказала, я вас всех пересажаю и я оставлю э, ребенка, то есть ты представляешь, я уже тогда о себе заявила, то есть я что-то, что-то, что-то что было такое, ну, а потом уже я пробивала этот путь, очень сложно, вот, допустим, я жила в интернете очень была жесткая, я, во-первых, была спортсменкой, а во-вторых, я была реально очень жесткой. Мне кажется, я еле до 25 могла просто, если мне кто-то что-то не так скажет, я просто могла ударить и прям вот удариться очень сильно в нос, как учил мой брат, себя защищать. То есть мы выживали, понимаешь? И, ну, как вот мой психолог потом, когда меня приземлял вот этой женственности, вот замедляли, да, вот мы с тобой работаем, а сказали, вот на тот период именно такой надо было быть, именно так ты выживала. И я действительно вызывала вот именно за счет а, своей, может быть, силы вот, физической. У меня очень, а, слава богу, хорошее здоровье. А, я на спорте, да. А, вот именно этому. А потом, конечно, а, не знаю, как-то вот Бог мне дал. Я очень много читаю. Я с детства а, вот уходила от реальности и очень много читала. А, у меня где-то за километр, может, три или четыре была библиотека. И я а, вот эти вот, я была очень маленькая, худенькая, очень. Я много раз даже лежала в боль... но ну, я постоянно лежала в больницах, чтобы... Я постоянно болела, потому что за мной никто не ухаживал. У меня вот эти вот опухшие гланды глотать невозможно. Вот эти вот а, коридоры зеленых, зеленые вот эти больниц, Вот это вот, вот знаешь, ты никому не нужна, к тебе никто не придет. Там же вот как-то вот сон час проходит, время посещения, еду приносят, вот... Вот это я, конечно, всегда терлась, ходила ребенком вот около вот этих вот комнат, где там комната посещений. Вот меня чем-то угостят, вот как-то вот так. Иногда скажут, что ты здесь стоишь, иди уже отсюда, уйду. Ну вот как-то э, вот так. Ну, уходила в книжки, читала. Вот знаешь, как я переживала эти за вот эмоционально вот героев этих книжков. Я уходила туда. Для меня. Книжки были, конечно, спасениями. Я до сих пор читаю очень много книг. Я в неделю читаю двух до четырех книг. Ну, вот, вот, я так люблю читать книги. Ольга, ты знаешь о книге? Да. Там есть герои. Герой всегда встречается с некими проблемами, с этим драконом, который нужно победить. Скажи, пожалуйста... Оглядываясь назад, основную проблему, прорыв, какую ты видишь, ты встретилась с бедностью, ты встретилась с неким одиночеством. Как ты начала преодолевать это, идти дальше? Что тебе помогало идти дальше и преодолевать ну, для это меня самое-самое большое преодоление — это преодоление себя. Угу. Я иногда с собой не справляюсь, я это говорю. Вот настолько у меня сильная, вот эмоциональная я вот. Э, и я учусь собой управлять, и когда я стала на это обращать внимание, именно вот на психологию свою угу. разбираться, мне уже стало просто с людьми, потому что вот я иногда себя ну, как бы получается, настолько вот во мне столько всяких вот всего-всего заложено, я иногда свой мозг не успеваю даже отслеживать и все внедрять, что я могу, и направлять. Ну, а вообще, вообще, самое сильное знаешь, конечно, воспитывают дети. Вот когда я родила Эдика, и осталась на улице одна. То есть, ты понимаешь, что я выросла, да, я мечтала об этом, что я себе дам, но меня опять столкнула эта реальность, я вышла с интерната, никому не нужна, и как-то вот так получилось, что я а, жила с мужчиной, он был кримина... криминальный авторитет, естественно, он, а, да, у него была любовь ко мне, но потом он тоже не знал, как правильно, как что, и он надо мной реально издевал... издевался, да. И опять я столкнулась еще с большей болью. То есть, когда у тебя отнимают ребенка, когда тебя убивают, когда тебя... А, ну, допустим, мне, я беременна, да, он меня там настолько сильно бил, что у меня вот эти протекторы на лбу были. Как я выживала? Я вообще не знаю. Вы знаешь, а, такое... Вот я понимаю, что я привыкла в, в интернате, додраться, драться, отстаивать. И так как у меня это все было заложено, я опять притянула того человека, который меня обижал. У меня... А, знаешь, была такая ситуация, когда он меня избил, и у меня вот нос, он ушел туда, вот его не было как будто. И меня, естественно, увезли там на скорую, я даже не то, что увезли, я еще че-то куда-то там ребенка отвозила. Ну и потом я поняла, что мне надо ехать ну, к врачам. И когда мне вот сделали мне правили нос, так получилось почему-то то ли экстренно, или то ли в палате, то есть не в операционной, то ли места не было, я не знаю почему. И когда я очнулась, вот в палате, в женщины со мной лежали, они рассказали мне, что со мной происходило. Во время наркоза, когда мне правил врач вот, нос, он спра спрашивал меня, чтобы я, видно, куда-то там не, не ушла, и он меня постоянно возвращал и говорил, Оль, что ты хочешь?» И я сказала, «Я хочу одеть красивое длинное платье и пойти с красивым мужчиной» красивый ресторан, ты представляешь, вот, чтобы понимать, да, у меня там минус 20 килограмм, я была настолько убита и уничтожена, ребенок грудной на руках, никому не нужное, да, постоянно какие-то избиения со мной были, меня топтали, да, а я настолько вот опять хотела жить, выживать, и я мечтала именно вот, то есть я не обращала внимания, что со мной происходит, мне надо было туда. Вот как так, я сама иногда не понимаю. <смех> Ольга, дорогая, ты знаешь, когда рассказываешь про эти токсичные, болезненные отношения, мне хочется задать тебе вопрос. Что было дальше? Что было дальше? Вот знаешь, Дим, я хочу сказать спасибо большое моему сыну. Вот я его родила рано, да, в 19 лет. И я не хотела, чтобы он прожил такую жизнь, как я. И я сделала все для того, чтобы он не прожил такую жизнь. Я разорвала эти отношения. Я ушла в никуда абсолютно. То есть я скиталась по этим квартирам, меня постоянно выгоняли. Было холодно, было голодно. Это, это просто я сказала чуть-чуть, что было голодно. Голод был такой, что... Я даже не знаю, как передать, как сосал этот желудок, чтобы вот, ну, хотелось кошать. И нечего было кушать. А Эдик был очень у меня беспокойный, потому что я так, ну, у такой. Ну, я маленькая еще была, мне было 19 лет, но я сказала, сынок, держись, у нас все будет, и все будет хорошо. Ну, я просто верила, я просто смелая была что будет хорошо, я вообще ни о чем не думала, вот у меня была проблема, мне нужно было жилье, я искала жилье, холодно, я искала, чем отопить, я возила уголь с, с этого угольного вот склада городского, знаешь, у меня была такая, один раз. знаешь, но мне давал еще как-то бог, вот как-то вот, я уже когда совсем-совсем все растоптанное, у меня уже вообще нет, нет, вот жизни, да, я понимала реально, если я перейду дорогу неправильно, у меня такая ответственность была, что у меня сын умрет там один в квартире в какой-то, в каком-то полуподвале, потому что он маленький один, и меня похоронят на общих кладбищах, вот представляешь, вот такое осознание от тебя, и такая была ответственность у меня появилась вот перед ним, я помню ту ситуацию, когда я у меня вот ну, было опять очередное избиение моей, меня было, да, охранниками моего мужа. И меня разрезали вот 12 швов, Это где... это представляешь, у меня постоянно все это расходится. Эти швы никак не заживают А Эдика надо было хотя бы в садик водить. Он тяжело, зима, санки, чтобы его хотя бы там кормили, понимаешь? И я как-то раз иду из садика, из детского сада утром. Я его отвезла. И меня спрашивает дедушка, где здесь кто-то где-то живет, потому что я в какой-то там переулке, заброшенном доме, чтобы лишь бы там или бесплатно, или за три копейки жить. А я не слышу, что он мне говорит. А я говорю, я не знаю, вы не знаете, где мне взять дрова, где мне уголь взять, у меня нет денег купить. И ты знаешь, он был похож на Николая Угодника. И потом, как оказалось, не вырисовали картины. И его звали Николай. Да, и вы и, знаешь, какое было волшебство с ним? Я с ним стала жить, у меня... Я, я вот лестницу, да, вот так поднялась, благодаря ему. Не с ним жить, а благодаря ему. И вот я хочу сказать, утром у меня был ядерный такой звонок, я провела, да, в эту, в эту, в эту квартиру, не квартиру, а дом, полуподвал, да, ядерный в 6 утра, я выхожу, а мне вот такие... Вот такой уголь, вот такими кусками. Представляешь? И он меня научил, где этот уголь брать, он мне сделал санки, заказал, мне сварили. И я уже не каждый день туда ездила, а на 5 дней, 5 мешков. Но я один раз жадности нагрузила, я вот тащу их, они правильно сварили. Надо было широкие полозья сделать, а мне вот такие. И в снег врывались. И один раз был такой мороз, 40, это было какое то там, ну, ну такая редкость такая, да. Я помню, я вот так вот запряглась, вот так вот тащу эти санки, а мне там несколько километров, может, тоже там 5, может, да. Я, а Эдик спит у меня, я думаю, сейчас один раз притащу, и у меня будет неделю тепло дома, да. И они врезаются, я вся мокрая, и ветер, и мороз, и я реально понимаю, что если я сейчас восстановлюсь, то у меня будет воспаление легких, легких и я могу не выжить. И я помню, едет э, УАЗик, полиция, милиция на тот период, и я говорю, только не в отдел, но ну, потому что я реально воровала этот уголь. И они говорят, эх, их женщина, время 2 часа ночи, они прицепляют и привозят меня домой с этим углем. У меня целая неделя угля. И это была моя победа. И вот знаешь, что, что еще, самое важное, вот где бы я ни жила, в каких-то условиях, да, вот у меня вот этот брошенный дом какой-то, где там бомжи жили, да, где я жила. Я отмывала все, я утепляла, находила вот эту пленку там на мусорках или где-то, речки, я пробивала все, прошивала. У меня был идеальный огород, у меня идеальное было белье, я его расправляла, отбеливала, я знала, что его надо сначала замочить, чтобы оно было теплое, потом... А знала, ну, меня благодаря моей тетке а, всему она учила развесить, чтобы оно было белоснежно. Вот именно я начинала с труда, вот, который вот, а, потому что у меня вот была тетя Нина, Царство Небесное ей, да, она была, вот, мне, меня все сравнивают с ней. Вот а, у меня очень большой рот, очень такой, как бы, такие все-таки а, все амбициозные, все такие вот э, сильные личности, и она болела диабетом, и чтобы не быть лишний раз в интернате выходной день, я делала все для того, чтобы быть у нее, это ее скотина, уколы ей, ухаживала за ней, все делала, огороды, все, я уже э, в пятом классе посадила за один день. 6 соток картошки, одна, это я вытащила из погреба, там сколько-то полтора-два мешка, да, мы с ней загрузили в мотоцикл, она, мы доехали, она болела, она не могла мне помогать, но иногда она мне кидала картошку, она сидела мы где-то там у нас, ну, в среде леса, нам дали вот эту вот землю, и она сидела и охранялась, чтобы, ну, мне страшно реально было, и я посадила этот огород. Знаешь, как у меня гордость была, что я умею? Я уже, э, там, наверное, лет 8-9 умела крутить все банки, до сих пор у меня все подруги говорят, Оля, ну, как ты делаешь классно эту помидору, я умела готовить, я умела стирать, вот все труд, вот все труд, вот знаешь, и когда люди говорят, я вот, там, там хочу я всегда считаю что нужно пройти снизов пусть сейчас другое время да но когда даже вот люди начинают бизнес я всегда говорю надо разобраться вот, вот именно нет силы маленьких шагов потрясающе ольга я когда слушаю тебя я же знаю тебя и ты выдающийся эксперт по недвижимости. И когда я слышу твою историю, я начинаю кое-что понимать. Расскажи, почему ты стала тем экспертом, тем предпринимателем, той женщиной, которая сейчас помогает другим женщинам обрести недвижимость, стать хозяйкой, хозяином своей жизни, да? Вот я кое-что понимаю. Ну, давай, пусть наши зрители поймут. А, ну, ты абсолютно правильно все понимаешь. А, вот знаешь, где я всегда мечтала о своем доме. А, у меня вот тут... В детстве интернат, в чулан, знаешь, там все неудобно, холодно, голодно. И вот как я мечтала о своей комнате, как я заглядывала а, к своим одноклассникам в окно, какая у них комната, как я им завидовала. Да? А, а когда я уже осталась одна на улице там, с ребенком, да, я даже вот шла, и вот раньше были такие вот постройки деревянные, да, и там по комнатам вот люди жили. Как я мечтала о такой комнате, как я хотела, вот как я представляла, как я ее обустрою, как я сделаю, да? И ты знаешь, зачем-то вот я же занималась производством деликатесов, я же у меня 40 человек работала, я 25 лет открыла бизнес, да? 10 лет я его, пока вот такое сильное банкротство, все пережила, меня все равно Бог привел в недвижимость. Почему? Я потом это поняла, почему это с детства, потому что я так хотела, мечтала о своей квартире, и уже ни для кого не секрет, что я за первые шесть лет купила 10 себе квартир, 10, вот я себя обложила квартирами, потому что... Вот настолько вот я боялась, а женщинам вообще дом это важно, это очень важно. И когда я ушла, вот стала помогать людям решить их квартирный вопрос с помощью вот этого банковского инструмента ипотека, потому что ну, нету пока возможности никакой, а это реально возможность, да, переплачиваешь, да, то, но иначе вообще никак. И э, я хочу сказать, э, вот у меня настолько такая вот голод до этих квартир. Я обложилась ими, потому что я реально, вот мне нужен был дом. И каждую квартиру, вот, знаешь, с какой я любовью делала? Понятно, что мы сдавали их там посуточно, все. Я вот настолько э, вот я участвовала в дизайн-проекте, то есть с дизайнером работала. Вот я каждую квартиру делала как для себя. Не как для бизнеса, а как для себя. И, и миссия вот моей компании, как можно больше людей заселить их в свое жилье. И это именно оттуда. И ну, правда, говорят все успешные люди, а, когда им задают вопросы, а каким не бизнесом заняться, они говорят, ты посмотри в мечту детства. И, вот, и это действительно так, это работает, вот именно это. И недвижимость, это... Это моя любимая а, работа, мой любимый бизнес, и а, я буду только здесь. Ольга, спасибо тебе большое, что ты делишься этими простыми, но очень эффективными техниками. Задайте себе вопрос, какая же мечта детства может мной двигать для достижения результата? Ольга, помимо того, что ты занимаешься недвижимостью здесь, в Москве, и тут происходят чудеса, которые я знаю, я еще хотел бы немножечко раскрыть тему твоего авторского курса «Успешная женщина». Я как коуч восхищаюсь теми результатами, которые ты даешь. Поделись, пожалуйста. Ой, Дим, это тоже с детства. А, ты знаешь, я себя всегда представляла на большой сцене с микрофоном, но я, у меня никогда не было голоса, и я обожаю Аллу Вот Я ее обожаю даже не за песни, а вот за, за нее, за ее жизнь, за образ жизни, за характер. И это вот такое ощущение, что она, вот с ней, она мне снится очень редко, но когда она мне снится, у меня меняется полностью жизнь. Она недавно мне приснилась, и я знаю, что моя жизнь сейчас еще раз изменится в лучшую сторону. А, и я вот себя представляла, а, что с микрофоном. А раньше ну, микрофон кто? Это только артисты, да? Но сейчас, оказывается, еще и спикеры. А, это те люди, которые делятся своими знаниями. Это учителя, да? А, и... Опять получилось как? Как этот авторский курс создался? Вот ко мне приходит женщина, одна, вторая, третья, не знаю, сколько их, да, и они говорят, Оль, как ты так быстро, там, в Москве открыла хостелы, я иногда выступаю, меня приглашают по инвестициям, да, спикерам, и помоги, расскажи, а я вижу, она, вообще-то ей не нужна ипотека, вообще ей не нужна, она потеряна, у нее другое. У нее не складывается в семье, или она уже осталась одна воспитывает ребенка. И я понимаю, что вот сейчас ей пока рано эту ипотеку взять, то есть она может ее не потянуть, И она будет, она, она просядет, я это заработать могу, да? У меня не поднимается рука, совесть, чтобы ей на ней заработать. Она готова мне заплатить, чтобы я ей помогла сделать одобрение ипотеки, потому что у нее или нету каких-то доходов, но по какой-то причине ей отказывает банк, да? А что про, про со мной стало происходить я начинаю с ней разговаривать раскрывать ее давай попробуем а, а чем ты занимаешься я юрист но ну, я давно не занималась допустим она мне говорит я говорю ну, давай вот попробуй хотя бы какие-то услуги делать хотя бы вот чуть-чуть это Давай вот так давай так и я понимаю что когда я отдаю уже вот каждый раз отдаю энергию на консультации да я понимаю что я ну, мало помогаю людям и я тоже восстанавливаюсь, я уже не могу пять консультаций таких провести. И тут у меня как-то уже получилось так, я говорю, «Слушайте, пожалуйста, давайте скайп сделаем, и я вам расскажу, что есть, оказывается, очень простые инструменты. Мне все сложно в жизни давалось, но я нашла эти инструменты, я поняла, что все во мне, Бог во мне. Как я себя настрою, как я захочу, так и будет». И если я вырвалась из того, что где я была, а, слава Богу, моя женщина намного лучше живут, чем где я жива, то мои успешная женщина, то я а, смогу им сейчас объяснить эти инструменты и показать более краткий путь, потому что я годами шла, я через боль шла, через я не понимала, я сейчас открыла этот путь, эти инструменты. И нас собирается 5 а, на скайп человек, мне так вот так немножечко подколачивает, но я все равно, я делюсь с ними этими инструментами. На следующий урок они приглашают еще 15, и уже 20, меня так еще посильнее подтряхивает, такая ответственность, я на 20 человек, а там ведь разные характеры, разные жизни, разные женщины. И потом ты знаешь но вот так вот 80 150 250 и сейчас у нас больше 500 mm -hmm. женщин и это меньше чем за три месяца и я понимаю когда они мне пишут отзывы я вот ради этого понимаю что я готова жизнь жить создавать и делиться меня реально мне дает вот бог все Вселенная, такие силы, да, знаний уже столько, опыта столько, что я вот а, легко делюсь, и а люди, они как, они живут, если это просто знания, и ты их не прожила, они чувствуют, сканируют, да, а если вот на тот опыт, что у меня есть, я наложила столько знаний, Дим, ну, ты знаешь, я очень много учусь, я постоянно учусь, и до меня стало очень много, вот знаешь, такое просветление, ну, приходить, что я вот именно поняла, что и к чему. И вот этим я делюсь, только я подробно рассказываю. Я иногда очень жестко своими женщинами, они говорят, помягче. Я говорю, не... не Лучше я с вами жестко буду, чем вас жизнь потом нагнет, потому что они не заходят вот так вот, я прям иногда вытаскиваю, через слезы иногда плачем, и я за них переживаю, но ты знаешь, какое просветление, когда у них происходит трансформация, и когда они шагают, да, когда мы сохраняем семьи, когда мы а, наводим порядок, вот я лично им в голове, и когда, вот знаешь, ещё, я себя оцениваю и благодарю, что я вот смелая, и в том, что я не склоняюсь, иногда хочется пожалеть, иногда потом думаю, нет, я лучше и прямо скажу, потому что если хорошо, то я ей тоже подыграю, и вот в этой маске она так и проживет, она не увидит вот это вот, что я вижу. И вот этим, конечно, я делюсь, учу. И я знаю, что я с своими женщинами очень жестко бываю. И я прошу прощения, я это делаю ради вас, для вас. Мне вот угодить вам, ну, наверное, будет проще. Но когда достучаться и вот именно помочь, это сложнее. Поэтому еще раз прошу прощения. Если вы хотите трансформироваться, то это нужно идти через боль, через осознание. И только тогда, только тогда происходит рост. Ольга, когда ты говоришь, я слышу некое железо в твоем голосе. В твоем голосе есть сила. Когда я смотрю в твои глаза, я вижу глубину. И эта глубина не просто так. Это искра в глазах, это жизнь в глазах. А, не просто появилась, а это некое преодоление, это страдание, не побоюсь этого слова, боль, и сейчас ты успешная женщина, и а, я это подтверждаю. Скажи, пожалуйста, что для тебя есть успех? Ты знаешь, э, я... Дим, наверное, вот сейчас единственное время, что я живу вот именно в гармонии, в потоке. И мне очень еще хорошо помогает вот именно общение с тобой, да, мы с тобой работаем. Я жду той среды, мы с тобой по средам работаем. И мне очень дороги твои слова, когда ты мне говоришь, Оль, теперь все, вот теперь это такая, теперь это новая. То есть а вовремя надо отсечь все ту старое, да, все вот эти вот, ну, страхи. Когда страхов у меня не было, но у меня вот этот вот, оно всегда тянет старое, да. И многие женщины, они делают большие ошибки, что они вспоминают постоянно старое, да. Вот почему для меня важно, вот именно сегодняшний день я, я хочу рассказать один раз и забыть чтобы не переживать это потому что если я буду постоянно углубляться я буду тащить это за собой я знаю когда ты меня берешь за руку и говоришь ольга все вот теперь ты такая а я мечтала вот знаешь настолько уже во мне вот видно это сформировалось что когда я переехала в москву я сама себе сказала ехала в какой-то бесплатном автобусе от торгового центра до метро и я себе сказала, я тебе, я тебе даю два года здесь стать полноценной москвичкой со всеми вытекающими. То есть это отдыхать за границей, когда хочу, иметь бизнес-класса квартиру, иметь такой достаток, уровень, что ты можешь посещать все заведения, везде твои двери для тебя открыты. И я это сделала за полтора года. Потом самое важное перенастроить свой мозг, что ты такая, все, старого нет, отрезать. И вот, конечно, я не настолько все везде там знаю, да, я, я прибегаю к специалистам. Я, если у меня это слабая зона, как я своим женщинам говорю: если тебе что-то в себе не нравится, пойми это, выясни и улучши. Любое, что это физика? мысли твои, еще что-то, а, вот эта зона для меня, а, действительно, мне сложно перестраиваться, а, было, да, но благодаря тебе, благодаря, а, вот, Таким людям, как ты, а у тебя, и знаешь, что ты вносишь, сколько женщин, сколько ты помогаешь, сколько ты видишь всего, и как ты тактично это все преподносишь, и что от тебя именно заходит, это понимаешь? Сердечно благодарю, дорогая Ольга, мне от тебя эту обратную связь слышать очень приятно. Ну, спасибо. Спасибо. Это, это тебе спасибо, Дим. А, я, знаешь, просто так в, в жизни своей, к, жизни, ну, к своей жизни людей не пускаю, потому что меня столько топтали, столько делали, столько всего было да, в жизни, бесполезного, много воды. Да. У меня а, все настолько гармонично, если у меня есть а, коучи, вот, видеть себя, то он лучший. Если у меня есть массажист, то он лучший. Если у меня есть косметолог, то он лучший. И он не только лучший вот как-то в работе, да, он еще должен моему сердцу. Ну, вот это, это человек, с которым я настолько гармонирую, то есть гармонично. Вот это для меня очень важно. И плюс, сколько ты помогаешь нашим женщинам, да, абсолютно бескорыстно. И вот именно вокруг меня такие же люди, которые вот несут этот цвет, именно вот нету каких-то вот, знаешь, каких вот э, скрытых интересов. Да, все мы зарабатываем. Я всегда говорю, я предприниматель, и я здесь буду зарабатывать, а вот здесь вот я могу поделиться и мы с тобой очень похожи, и поэтому, вот, но ну не то, что поэтому, то, что ты мне помогаешь, ты, а, не в том, что вот, Дим, я люблю Люди, люди Дела, да, вот есть даже какая-то Люди Дела, вот действительно, я люблю глубокую экспертность, когда я пришла к тебе, я же послушала, какие, какое образование, я загуглила, что ты получила, я сначала сама хотела по поучиться, а потом думаю, нет, вот со мной должен работать профессионал, и тоже пользуюсь этим, Димочка, Спасибо я тебе, большое. конечно, Спасибо. очень благодарна. Спасибо и тебе, что вот, ты пришла. Да, вот это интервью и вот этот фильм я доверилась только тебе, потому что я не пригласила больше никого, а вот именно я тебя попросила, Дим, помоги мне а, вот снять это, этот фильм для моих женщин, потому что много вопросов, Уля, как ты прожила, расскажи. И вот только тебе доверила. Спасибо. Ольга, дорогая, чувствуется, что мы из одной стаи. Одна энергетика, одни ценности, движение вперед. Идем вместе. Да. Есть женщины, которые чувствуют и видят проблемы, которые есть и внутри, и снаружи. Что ты порекомендуешь таким женщинам сделать в ближайшее время? А, ну, я вот еще раз повторюсь однозначно. Если есть проблема, идите к специалисту. Не надо проживать свою жизнь вот, просто так. Вот, а, я всегда на курсах говорю, я лучше есть не буду, одеваться не буду, но я пойду к специалисту и лучше вот именно здесь направлю себя, получу знания, потому что потом все это купится, все, когда вот здесь все хорошо, вот здесь хорошо, все это легко прикладывается, потому что многие хотят научиться, да, зарабатывать а, очень, да, или что-то там улучшить материальное состояние, какие-то, может быть, а, очень много у женщин, а, вот именно бытовые, прям закрыть возможности, то есть какие-то обязательства, да, и все ждут волшебную вот эту таблетку, как заработать, как что сделать, да? Вот сюда сначала, там все просто прикладывается. Естественно, помогайте себе. Есть, вот, вот с помощью тебя я очень много в жизни понимаю. Очень многое стало понимать. Мне очень интересно, когда, допустим, мужское мышление, да? Мы-то женщины, мы, мы додумываем за вас. А по факту вы вообще по-другому думаете? И оказывается, все просто вообще, и мне очень интересно, вот когда какая-то ситуация, я тебе звоню или говорю на WhatsApp, «Дим, вот такая ситуация, вот что это?» И Ты мне когда по полочкам все раскладываешь, мне вообще все просто, все, все, вот, все когда все просто, легко, понимаешь? Вот спасибо опять тебе. Я очень радуюсь, когда могу быть полезным для тебя. Я знаю, что ты инвестируешь миллионы в свое развитие, психологию, личностный рост, постоянные тренинги, образование. Я удивляюсь тому, что именно твой курс «Успешная женщина» абсолютно проходит бесплатно, и каждая желающая может к тебе прийти. Как это, про что это? Расскажи, пожалуйста. Ну, смотри, я же была тогда без денег, и я, это слабо сказать, без денег... Я все-таки поделюсь одной историей, чтобы вы понимали, как я была без денег. Я эту историю никому не рассказывала, да, кроме там, двух близких людей. А была такая ситуация, что я убегала вот от того монстра, который меня убивал в другой город. Меня вывозили друзья, потому что он был ну, там, смотрящий, У него были... меня охраняли, чтобы не выехала я там на вокзалах, чтобы ты понимал. Мне было 19-20 лет, девчонка, представляешь? Мне надо было вывести сына, чтобы я не лишилась. Ее, потому что я вот не рассказала про ту больницу. И когда я писала заявление, или там приходили, он мне приносил эти заявления. Я вообще, была, я вообще ничего не могла сделать, ты понимаешь? Я даже защитить себя не могла. Я убежала, и мне помогли помогли его друзья, вывезли меня на Камазе, вывезли с ребенком в другую область, да, из Бузулука в Сызрань увезли, в Самарскую область. И там, чисто случайно, в детстве, я когда была вот как раз вот эта лысая, помогала там одной семье, они приезжали к нам пастухами работать, подзарабатывать. И вот осталась связь, и они говорят, вот там дом у нас обгоревший, там брошенные бомжи, ну иди хотя бы ты живи там, чтобы там бомжей не было, чтобы не сожгли родительский дом. И они, вот друзья вывезли меня, и мне нужно было как-то жить, Эдик был очень маленький. И я познакомилась с девочкой, соседкой, 15 лет, и она 14-15, Тони ее зовут, и она сидела с Эдиком. Но мне же надо как-то было их кормить, кормить, как-то вот все это содержать. Я, честно, с Сызрани уезжала на... У меня... Знаешь, везде братья, там, друзья, много криминальных было вот друзей, да? И брат меня научил, его подружка, воровать. И я воровала очень профессионально. И это была такая, знаешь, уже игра. Я, вот, знаешь, что я не делала, везде золотой игрок. Я научилась воровать. Я ездила в Самару на ярмарке и воровала еду, одежду. Я так профессионально ворвала, вот если мне нужны колготки, я сворую именно колготки. То есть не все подряд, как они перепродавали, я была лучше, чем они. А они этим жили. Я тоже. Но они были, они там на кайф себе, на что-то, а мне надо было выживать. И в очередной раз Астония оставляла, Тони я, она мне заказывала, какие ей лоси, но нужны колготки, я ей, идику, кусмокинги, все игрушки, я его вот завалила игрушками, еда, у нас все было. Я, видно, Бог уже когда понимал, что выживать на, а когда ты наглеешь, он мне сделал стоп. И меня поймали, поймали. И была такая ситуация, меня поймали на этом воровстве и привели привезли в участок. И вот этот начальник, вот не начальник, а милиционер, да, я не знаю, как там у него, опер, работник или кто, они меня опросили, но я была такая худая, и я помню, что они говорят, ну иди жди, там дворик такой, закрытый, замок, все... А я ездила бесплатная электричка три часа, и я понимаю, что время уже позднее, и у меня я понимаю, что у меня там ребенок, мне, я уже не уеду в ночь, я остаться негде, мне здесь, да, в этой Самаре я еще это, а потом я в Самару переезжала, и поезда очень ночные, они уже денег стоят дорогие, а у меня нет, и еще вот эта трагедия случилась, мне стыдно, я боялась, что меня разлучат с моим сыном, вот знаешь, как меня колотило, я сидела вот просто, ревела, и вот так вот скорчилась, я была вот сейчас, если там, ну, минус 20 килограмм, представляешь, и ко мне подошли, говорят, у тебя не ломки, ты не наркоманка, я говорю, нет, нет, и бог мне знает, что да, подходит женщина, она что-то открывает и выходит, то есть она сотрудник, да, и она пока открывает, я это не воровала, она роняет деньги. Она роняет деньги, она ушла, я подняла эти деньги, и эти были деньги на билет. Вот Бог мне дал уехать к сыну ночью, потому что у меня сердце разрывалось. Ну, меня отпустили, и потом... Приехали эти сотрудники ко мне и говорят, вот наш начальник пошел вам... На... Они пришли, они посмотрели, что у меня вот уютная квартирка, что я воровала не от того, чтобы мне там что-то пропить или что-то сделать. Они поняли, что я нормальная, просто я выживала так. Просто по-другому я не могла. А тогда же 90-е вот, вот эти вот года, 96-е, 7-е, вот как раз вот это вот все детские не платили. Вот это вот, ну, это просто... И они говорят, наш начальник пошел тебе на встречу, и вот там ну, все равно, он ну, зафиксировали все. И мне давали срок, полгода условно, и он как-то меня там защищал. Но тогда было строго, мне должны были наказать сильнее, строже. И это было в моей жизни. И я потом, когда он пошел на встречу, когда он, они меня сами спасали, вот все, чтобы минимум сделать мне, я дала себе слово, что я больше никогда в жизни никогда ничего не украду. И ты знаешь, а вот как будто тебя провоцируют, всегда что-то вот лежит, все. Я никогда больше не взяла нигде. Вот мне даже вот на кассе забывали что-то посчитать. Я возвращалась, отдавала жвачки, что-то. И я сказала, вот, господи, ты меня сберег. Вот на тот период мне нужно было выживать, ты мне давал. И больше никогда. Мои дети, настолько я вот с ними проговаривала, я им эту историю а, очень поздно рассказывала, настолько я говорю никогда нельзя брать, нам Бог даст и Бог дает. Вот, вот такая была история в моей жизни. К а, чему я ее рассказала? Это я к тому рассказала, что настолько а, вот мне нужны были деньги и я мечтала бы о таких курсах, и поэтому эти курсы я создаю, создаю бесплатно, вот, чтобы той женщине вот, для себя опять, вот честно, я все делаю для себя, для той. Вот у меня не было рубля свободного и вообще не было, чтобы оплатить и получить эти знания. Вот знаешь, как я их искала, эти знания? А никто не раскрывал, никто не давал. А если кто-то знал, почему-то не делятся люди. Я не понимаю. И я своим женщинам говорю, не жадничайте, приглашайте других женщин, делитесь кому-то, это спасет жизнь или еще что-то сделает. И вот поэтому я бесплатно делаю эти курсы. Ольга, дорогая, я чувствую благодарность за ту историю, которую ты рассказала, и за этот опыт и знания, которыми ты делишься. Мы поговорили про твое прошлое. Спасибо себе большое за твою честность, искренность, открытость. Для меня это и для тех, кто смотрит это видео, очень важно и ценно. Мы поговорили про настоящее. Но ты не все рассказала. Я восхищаюсь твоей дочкой. Ты потрясающий профессионал, супер суперэксперт, экстракласса. Ты учитель, ты коуч, ты тренер, но также ты и мама. Мама, которая достойна уважения. Поделись, пожалуйста, это важно. Ну, ты знаешь, вот у меня очень сложно рос Эдик. Он меня столько научил, но я научилась с ним взаимодействовать. А, у меня же не было папы, и я не знала, как с мужчиной, а он заявлял. У меня очень сложные, амбициозные дети. И я научилась с ними жить счастливо, мы так любим, вот у нас такая связь между собой И у нас здоровые отношения, у нас нет зависимости вот этой между собой Это очень важно, я на это очень сильно обращала внимание Ну, Ира моя, ну, многие уже знают, она с 13 до 14 лет заработала миллион, реально миллион рублей а, ты знаешь, я хочу сказать, детей надо любить, не баловать, а любить, вот все это говорят, да? Я в два года могла сидеть, но я так уставала сидеть и говорить, возьми сама покушай. И она двигала этот тяжелый стул для хол... до холодильника, все э, там себе брала, раз... микроволновку знала, как нажать. То есть самостоятельно. Мы с ней, э, я не знаю, с трех или с четырех лет начали играть в банк. Мы занимали друг... Она... Я у нее занимала деньги, она зарабатывала. Знаешь, как она их зарабатывала? Она маме после... А, тяжелой работы у меня было производство, да, а, делала массаж ног, потому что я так уставала. Я ну, где-то, я не знаю, из, из 24 часов в сутки, где-то 18 я была точно на ногах, а иногда и 20. И у меня реально а, болели уже уставали ноги. И она мне своими маленькими лапками, там что-то пяточки, мяла, старалась. И я говорю, давай это будет твоей работы, давай я тебе буду платить 20 рублей. Потом я у нее занимала эти денежки, а потом мне сказала Ир в банк, в банкира мы играли, да, я, про, за проценты, то есть я ее уже вот в игровой такой-то учила зарабатывать деньги, потому что я реально не хотела и боялась, что, не дай бог, что-то со мной случится, чтобы она не прожила ту такую жизнь, которую я. я, я ее уже готовила, и когда я ей сказала, банк рухнул, и банкрот, и она, как, как, да я тебя в суд подам, я говорю, а у меня нечего забирать, как? Да я у тебя, и вот я помню эти глаза, да я у тебя мебель заберу. И я ей тоже показывала, что можно, и не всегда твои денежки будут, вот они сохранены. То есть я с ней вот так играла, и ну вот как-то так получилось, что у нее сейчас есть 12 лет, я говорю, ты достойна своей мамы, Ира, ты еще круче, она уже имеет бизнес, и не один, и свое, у нее свой э, салон, и сейчас она уже привлекает, она сама уже не обучает, она уже привлекает э, учителей, которые обучают э, ее клиентов, и они зарабатывают, ну вот, вот так. Какой главный совет ты дашь? мама разговаривать с детьми разговаривать и вот неважно какая там у вас там беспорядок грязь дома или еще что- то там я не знаю что игрушки разбросаны это вообще все забудется важно разговаривать и поддерживать вот у меня захотела в 9 лет ногти делать все я ей уже в 9 лет все купила помогла она уже сидела в салоне в 10 лет пилила у моей знакомые эти ногти. То есть самое важное, верить, помогать, и вот все, что они хотят, их поддерживать, и разговаривать, разговаривать э, и говорить, что я люблю тебя, но, если, но не баловать. Вот. Не надо быть вот какой-то, вот. я понимаю, что мама должна быть, да, вкусно приготовить все, убрать, да, но не надо все равно вот быть их прислугой, я считаю, что это, надо показывать, что мама, и быть примером, да, когда ты сам пример, вот зеркало, да, дети, это реально так, вот она прям сканирует меня вот реально сканирует. А в детстве она даже в ногу старалась со мной идти, она перебиралась, чтобы попасть в, мою, в мой вот, э, вход ноги. Вот так вот. Я просто обязан спросить тебя, что дальше? Что дальше? А дальше как раз уже мечта детства, вот эти большие сцены. Я как-то тут недавно пошутила, ну, визуализация, хотя я просто так не шучу. Я вообще ничего просто так не говорю. Я сказала, я представляю себя взрослой, успешной, может быть даже уже старой, такой старенькой женщиной, да, и вот я такая, почему-то я хочу быть худенькой, такой нежной, да, вот мой личный самолет, меня спускает, помогает уже спустить страпы, и я выхожу, а вот так вокруг стадион женщин, и они смотрят, замирают, вот, это понимаешь, сколько надо сделать мне труда, чтобы они на меня так смотрели, со слезами говорили, она мне изменила жизнь. Благодаря ей я стала а, вот такой успешной». И еще для меня важно, что вот та команда, которая сейчас на старте, на старте со мной, чтобы она со мной была всегда. Вот те девочки, те женщины, которые были близкими ко мне, приближенными, и чтобы когда я выходила на сцену и делилась секретами, вот, и направляла, и помогала менять женщинам вот, свою жизнь в лучшую сторону, чтобы они были настолько мне благодарны, что это действительно... именно сработало. Не к тому, чтобы мне вот звезды получить, а вот именно, чтобы я. Я так эффективно им помогла. Вот я известная, я богатая, знаменитая. Я еще, если честно, я очень хочу еще девочку маленькую, но понятно, что я ее хочу в идеальных отношениях с мужчиной, потому что я не нанянчилась, у меня не было времени вот посвятить... вот я не знаю, как Бог даст. Это нет вот такой цели, прям вот хочу и буду делать. Нет. Вот когда с Бог. Но я не исключаю. Я иногда мечтаю о ней. Вот Почему-то я считаю, что я смогу еще вырастить полноценную личность. И очень интересную, я так думаю. Ну, дальше только успех, любовь, гармония. И жизнь, она действительно легкая. Я всегда говорю, пусть мой путь и каждого будет легким. Mm. Ольга, ты знаешь, я слушаю тебя и наполняюсь вдохновением и воудушевлением. Наше будущее, слушая тебя, не должно быть, как наше прошлое. И ты яркий пример этому. Яркий пример женщины, которая смогла, сделала и приносит много пользы. Я желаю тебе вдохновения, сил, команду, которая действительно будет с тобою, единомышленников, которые всегда будут поддерживать а, в твоей миссии. Но я обязан спросить очень простой вопрос. Как тебе попасть? Дим, а, ко мне попасть очень просто. Написать достаточно в Instagram, в Директ или где-то в YouTube, где-то написать и мы добавим абсолютно бесплатно каждую женщину в наш чат, и там в чате я каждую неделю веду урок. У нас 4 темы, 4 недели, и все это доступно. Также я хочу сказать, что я вижу все-таки наше сообщество масштабным, не только даже в России, но и за границей, потому что очень много женщин, именно русскоязычных, да, и каждая женщина может в своем регионе а, растить это сообщество. У нас уже есть такие женщины, которые а, настолько им западает, и они видят, что мы правильным путем идем, а, что они уже создают сообщество в своих городах. И понятно, что если это сообщество там набирает обороты, я с удовольствием приеду, буду выступать, буду общаться, просто даже вот общаться и каждый отвечать, помогать, на вопросы отвечать, помогать, направлять. И обязательно буду вкладом. Вот настолько я переживаю за каждую женщину от души. Ольга, ты знаешь сегодняшнее интервью для меня такой образ возник. Есть маяк, есть свет, который идет от него, да, и люди э, из твоей стаи обязательно тебя найдут это сделать. Просто переходите в социальные сети, пишите, пожалуйста, Ольге и приходите к ней на курс. А тебе Я желаю всех благ, счастья и любви. Ну, что, спасибо. Да. спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Тебе спасибо.